И всем снова здорова, с вами я, Ванек, и мы с вами продолжаем проходить Слиппин Докс. У меня, кстати, справа там... Ну, я прошел вышибал в клубе в этом, поэтому дальше продолжаем. Бенни Винстон, Бенни Випзалик, проучи его. Ладно, понятненько, понятненько, Бенни. Так, ночь поинт. Это а пускаток ВИПов. Что там происходит? Ну, поговорим. уговорить, что я и сказал, узнать что-то о випах, випах. Эй, вы чё? Эй, а как вас зовут? Я Тиффани, рад познакомиться... Я в Вейшенье. Вы ведь хозяйка в зал хороший? Можете провести мне в зал Конечно! With идем with за мной! Ладно, идем со Тиффани, ребят. Извиняюсь. Браслеты с Тиффани. У вас какие-то Вы из города? Yeah, да, оригинально. Знаете, я достаточно много времени провожу. Я всегда хотел уехать so, uh, куда-нибудь. Uh, а, Бенни? Какую? Бенни? Вы имеете в менеджер? Да, ну да. все платили nice sure Хорошо, а кому That's он платит за Пойдемте Пойдёмте как странно. Давай, спой мне песню. Ладно, ладно, ладно, ладно, на ПКМ спить в караоке. Так, ну мне пока что доступна айфу год the lie, поэтому эту песню споём. А, нет. Шифтом. Ну, блин, да. На гитаре окей короче было хорошее ну но... ну не ну не Окей, okay, you know, Нормально. На 63%. Ага, как вы спели? Ну, нормально. Yeah, Класс! Мне это нравится. But, you know, Слушай, like понимаешь, that. мне тут тоже нравится, up, но дома я почему к чему-то больше. Right? Можно I пройти I в VIP-зал? Yes, да, конечно. Так намного much лучше. Там намного лучше. To to Иди в верхний зал, я I'll подготовлю комнату. Дить наверх, Стифани. Или одному уже. Спасибо, Стифани. А мне. Пока, Вей. Пока, Тифани. Храните VIP зону. Пройдите VIP зону. Там было задание, я не вижу. Да, пройдите VIP-зону. Вот. Прошли мы с вами, ребятки. Я, точнее, прошел. <реклама> Ой, кто нахер такой? Я ищу Бенни. Эй, Бенни! Эй, Бенни. Да! Тут Холод Павел хочет поговорить. Эй, эй, привет, привет, привет. Чем я могу помочь, <помощь> а? У меня есть старого друга, <помощь> ночу. У, у, у почему это... Это не самый хороший идея. Пожалуй, тебе лучше уйти. Он хочет, чтобы синглаз был, не твоя проблема. Если он будет тебя беспокоить, сообщу я бы позабочил лично. Ты все слышишь? Убирайся отсюда нахер. А я бы на самом-то деле убрался уже, Парни глаза. О, а, блин. Немножко подтормаживает, конечно, видео. вперед громил главное главный но тут самое главное добивание использует контратака Все вырубил, нейтрализовал противника. Да блин больно, черт! Начать с контрольной точки, ага. С этого боя начинаем. Я забыл, что у меня есть правая кнопка мыши, на правую кнопку мыши там это. Контратак на правую кнопку. Я же добываю, ребят. Да блин, да идешь, нехорошо. Противник нейтрализован. Противника 2 нейтра три нейтрализовано так. Забыл про то, что промил на одна контратаками драться. Вот сюда вот нейтрализован. Вот об Да блин, да еб. Ты же не ассасин Вейв, блин. Да, тем более ассасина с Симни Вей, я не знаю. Очень нейтрализован на.. Вот там, вот сюда вот. А вот тут еще один есть, это, бля, ребята, тут еще один музыкальный центр есть. Можно его, а вот этот вот музыкальный центр, то собственно взять и было бы вейну, блин. Вот и все, а так подружным средствами эм, сделано и вот ты друг. Ну давай, нейтрализовывайся. все. противник нейтрализован все. С третьего раза какой. то из Вей... вылезай оттуда. Я знаю, что ты там, Бенни. Да отцепить вы от меня уже, блин. Ты да же вроде все куда можно, и тебя запульнуть Закончилось место. А вот под эту, под барную стойку не взяли, да блин, на Enter начать к КТ с контрольной точки, на Enter, я жму на Enter, ребят, я жму на Enter, реально. А ты что думаешь, я про тебя забыл, что ли, Блин, Нет, так я про тебя не забыл, так. Они с двух тычек меня убивают, нафиг, вот эти вот двое.